Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Эльвира Зорина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ прошел первый пресс-конгресс Всероссийского конкурса журналистских работ. 12 февраля в КФУ завершилась ежегодная зимняя школа. Ученые сообщили, что билингвизм способен задержать развитие некоторых болезней. В Казани завершился пятый республиканский форум трудящейся молодежи не словом, а делом. Почетными гостями торжественного концерта стали Дамир Фатахов, министр по делам молодежи Республики Татарстан, и Светлана Захарова, депутат Государственного совета Республики Татарстан шестого созыва. В номинации Лучший специалист по развитию студенческих отрядов 2019 года победила Альбина Муткина, куратор студенческой общественной организации Штаб студенческих отрядов КФУ. А теперь к следующим новостям. В Казанском федеральном университете прошел первый пресс-конгресс шестого всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». Подробности смотрите в следующем сюжете. В зале попечительского совета Казанского федерального университета Общероссийский народный фронт провел первый пресс-конгресс шестого всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» на тему «Эффективная региональная журналистика». Такое мероприятие, которое проходит сегодня в Казани, оно, я считаю, и для журналистов, и для политиков очень важное. Мы сегодня говорим, что журналистика – это, прежде всего, ответственность перед обществом, Журналистика ⁇ это работа в рамках того законодательства, которое есть в России. Журналистика... Это творческая профессия, которая требует определенного подхода и определенного внимания со стороны властей. На мероприятии собрались журналисты, участники шестого Всероссийского конкурса журналистских работ из регионов Приволжского федерального округа, главные редакторы и медиа-менеджеры региональных СМИ, представители профессионального журналистского сообщества по Волжье. Мы являемся учебным заведением, где осуществляется подготовка будущих журналистов и вот те мастер-классы, которые проходят обычно на площадках аналогичных форумов, они очень важны. У нас идет запись, и потом эту запись или как бы частично или полностью просматривают и наши студенты и преподаватели. Здесь, в общем-то, был достаточно такой открытый разговор, и нам очень важно, кого мы воспитываем, куда мы должны ориентироваться. И Найдут ли наши выпускники работу после завершения университета? Во время пресс-конгресса Павел Гусев внес предложение поменять систему образования журналистов. И начать он решил с Казанского федерального университета. Ректором Казанского федерального университета уже сейчас обговорили. И он сделал ряд предложений, попросил содействия в том, чтобы помочь организовать такие творческие мастерские. Я считаю, что мы в Казанском университете сможем это сделать, что это возможно. Я окажу эту помощь и как председатель союза журналиста и лично. Я считаю, что если мы не перестроим и не начнем по-новому работать с медийной аудиторией, с начинающими журналистами, с профессорско-преподавательским составом мы с вами будем еще дальше отставать. После завершения пресс-конгресса ректор Казанского федерального университета для участников «Круглого стола» провел экскурсию по учебным лабораториям Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций, таким как «Ньюсрум» и «Шоурум», а также показал студии студенческого телеканала Универ тв Те студии, которые мы видели, они очень разные, неожиданные, профессионально сделанные, они, в общем-то, ну, готовы для того, чтобы ребята в них работали, занимались. И самое главное, как я понял, что те передачи, которые вы делаете, информационные и не только информационные передачи, они уже пользуются у аудитории успехом. У вас есть своя аудитория, это не два человека, не пять, это тысячи, десятки тысяч. Значит, вы на правильном пути. А ребята совершенно точно выходят отсюда профессионалами. Вот это самое главное. Ильвира Зорина, Велия Табасова, Универньюз. 12 февраля в Казанском федеральном университете закончилась ежегодная зимняя школа. В этот раз университет посетили студенты из Японского университета Кендай. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Мороз на улице не страшен даже для японцев. 12 февраля в Казанском федеральном университете подошла к концу зимняя школа для японских студентов. В этом году университет посетила делегация студентов из японского университета Кендай. Иностранцы подробнее узнали об истории нашего университета, познакомились с научными программами, а также обменялись опытом с коллегами. Это зимняя школа для студентов университета Кендай, 15 Студентов с разных направлений прибыли в Казанский федеральный университет для того, чтобы познакомиться с его историей, с научными лабораториями, образовательными программами, чтобы посетить... Музеи и в том числе познакомиться с историей Казани и республики Татарстан, с культурой традициями. Посещением университета дело не закончилось. Помимо музея и достопримечательности КФУ, иностранным студентам показали институт химии, институт фундаментальной медицины и биологии, а также институт вычислительной математики. Значимыми остановками в экскурсии по Казани стали посещение Раевского монастыря и остров города Свияжска, где японцы посетили музей дерева, а также катались на русских санках с горок. Это тоже уже сложившаяся практика. Студенты Казанского федерального университета участвуют в грантах, в конкурсах на прохождение стажировок в японских университетах. Ну и, безусловно, планируется в том числе и ответный визит который будет организован для студентов Казанского университета в университете Кендай. Ну, в данном случае это пока предварительные планы. Скорее всего, конкурс будет общеуниверситетский, для того, чтобы с разных структурных подразделений была команда, ну и, как говорится, максимально познакомиться с культурой, с историей и другого государства, ну и самое главное, другого университета. К слову, в планах руководства Казанского федерального университета отправить в Японию ответную группу студентов КФУ. Кто войдет в эту группу, пока не определено, ибо ответный визит еще не обсуждался в деталях. Однако критерии отбора студентов уже известны. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Ученые сообщают, знание нескольких языков защищает от ухудшения когнитивных функций. Даже тогда, когда в мозге начались дегенеративные изменения.